Всем привет, с вами Рома, и сегодня мы продолжим играть Дуни Флайд. Джейд же Ничего себе, как громко. Да шо ж такое? Ну, Но раньше нормально, я говорю, вот резко что-то в горле запершило так. Много пыли. На мониторе все убрал. Ну, я совсем каплю решил убрать. Здрасте! О, Господи! Блин, you showed these people how There's be another way. Ладно. В общем, ну, мужик у нас психанул. Найдите уединение вместо на крыше и свяжитесь с ФГМ. Я привык уже ФГМ называть на, по нашим русским буквам. you had to drink, kid. Yeah, yeah, yeah. What's up? See that Scouts on a volatile nest in we, we take that out, and then running missions at night, we could totally do that. So I'm thinking, if we planted some explosives... Oh, Jesus, Rehima, you're not still on that. we have to do this. As long as that nest is there, we'll never be able to gather up... Нет, нет, нет. Кстати, вы заметили, он как-то немножко стал э, громче говорить и как-то вот так э, немножко пискалявый, мне кажется. Do nothing. I don't want to die here, Krim. Not like this, not helpless. If I go out, I'd rather go out doing something. What's this? I was like to fly out on Sunday. They quarantined us on Thursday. I already had my bags packed. I'll okay, look. I'll keep my eyes open, okay? If there's some way we can make this happen, whatever. В общем, в башне у нас все плохо. В общем, к э, пока все потеряно, не ну, мы потом, конечно, все же все наладится обратно. Ну, я уверен. Но я же просто точный сюжет игры не знаю. Только что мы в конце будем сражаться с Раисом. Только это я знаю. you to start the antizin drops again, at least near the tower. These people need help. We put you in Haran to find our file, not to play Mother Teresa. Or does this mean you've reconsidered Ryze's proposal? Perhaps Miss Aldemir would even be willing to cooperate, test your skills, a new environment? You start giving us some antizin and then... And then we'll talk about what Ryze wants. короче мы нам на жизнь не будут спраса, сбрасывать антазин после башни а и что дальше? о мы поем с much это прикольно так, сейчас наша цель, это. Э, цель, э, цель это встретиться с Джейд. В общем, некоторые дети заболели, это очень плохо. Нам нужно им, лек... нужно им лекарство. Квартирка. Холодильник, но не откроется. В общем, сейчас мы пойдем вместе с Джейд. Я никогда не ходила с каким-то персонажем вместе в этой игре. Но в этой игре вроде мы всегда должны поодиночке как бы играть. Наверное, что-то там наверное, у нас не получится с ней сотрудничать, и нам придется самим. Я вот сто... Сто процентов, я уверен на сто процентов, что у нас не получится вместе с ней сотрудничать, ну, вместе у этой, у этой школы быть, там искать антазин. Я думаю, у нас это не получится вместе с ней, мы будем сами. Вот сто процентов, потому что мы всегда сами должны играть. Ну разве что с друзьями, если кто-то из вас с друзьями играет. Ну что, заодно поучим немножко химии <coughs> в этой школе. У учителя зомби. Ой, ты еще такой. Гонец, фу, фу, я тебя гонять ничего не буду. Я мяч не буду гонять. И где Джей? Джей. зомби, я не вам. Вы же, вы, разве Джейд? Блин, чё ж так потные руки? Надо футболку об себя вытирать. То, что руки очень потные, играть вообще. Как играть, когда руки потные? Надо футболку вытирать. Ладно. Всё. Так, у нас 13 отмычек, а раньше было их очень много. А, составная бита, 70 и кофе. О, ну неплохо, 70 урона. Как бы даже нормально. Так, а мы улучшить ее можем. М -м, давайте. Хороший. Так, как она? Она вот так и выглядит. Урон 70. Ну давайте пока ей пользоваться, наверное. Пока такие... Ой, блин, а... Беги, беги, беги, беги. А, кстати, здесь рядом с нами. Нету никаких... Иди туда. Так, бери, бери, бери. Вот. Так, бери, все, побежали. Все, у нас теперь мы собрали трав, это очень прикольно. Теперь побежали на метку дальше. Зато испытали биту. Так, нормально. Нормальная бита. Ну, Но когда толпа зомби, лучше брать оружие помощнее. Например, мою полицейскую дубинку. У нее же урон не 70, у нее урон 70. А не, у нее тоже урон 70. И а, еще одно и 50. 80. Так что когда гигантская толпа, будем брать, у которой 80. Не, ну с такой.. Не, ну пока я не хочу драться с толпой. Это я говорю, если. Нападет вся толпа и придется с ней сражаться лично. Блин, когда уже какой-то зомби-гигант? Мне сейчас... Какой выживший, а где был выживший? Стойте, что это? Весло. Спасибо. Мы его потом раскрафтим, но пока просто некогда. Что за зомби? Офигеть! Хорошо, что его здесь не было. Так. Теперь я знаю подальше от таких машин. Ты убежишь, ты убежишь! да я угадал мы убежали это даже очень хорошо братья сестры а у нас теперь новое типа название миссии у нас теперь ну миссии какие у нас сейчас будут я не знаю как это можно назвать точно Ой, блин этот зомби бежит за нами Залазь ты! О, все. И где Джейд? Джейд! Что здесь? Mm -hmm. fantasy, а что у нее, кстати, за ружька? Ну, в общем, Джейд нам понял, будет все же помогать. Или мы разделимся? Махин. Куда побежала? Блин, да как из такого укрытия часто какие каких-то мультиках, фильмах, игрок никогда не замечают наших главных героев? Мне вот интересно, как... Да, я же говорил, что мы не будем играть, что мы будем всегда играть сами. Так, я слышал где-то зомбик. Так, надо быть аккуратным, так что теперь мы с ними должны сражаться, это еще обиднее, так как у нас нету совсем пистолета. Ну, мощная подача. А, это. Так. Блин, блин, блин, что мы можем скрафтить? Коктейль молотого, давай, давай, давай. Сейчас в таких случаях он нам точно нужен. Блин, там на вышке еще. Монстры чуть их мобами не назвал. Будем думать. Итак, продолжаем. Вот, тут у нас ящик. И что в нем? Записка 26. Вау. Там на высоте зомбак. Так, там на высоте просто зомбак. Он меня легко заметит. А нет. Так, что тут у нас Это чё? Ну вот всё, я нашёл антозин, всё сбираем. Наконец-то мы открыли. Что здесь у нас? Полицейская дубинка семьдесят пять. И кофе. А, весла давайте их уже разберем на гвозди. Так, хорошо, сейчас будет скоро очень жестокая, ну, не жестокая, а просто очень длинная битва с гигантскими врагами. Какими гигантскими? Сильными врагами. Так, дубинка у нас 75, а это киркетная битва 87. Так, готовим. Вот эти все четыре вещи будут у нас эти нет у нас нету у нас только одна дубинка у нас только одна дубинка 80 с чем-то урон так я взял обычную синенькую который 75 так, давайте пока возьмем который 80 урона. У этой есть 80 урона, ну да. Там за забором зомби ходят. А, кстати, я же здесь когда-то был. Я здесь когда-то был, помню, и тоже эту машину взламывал. Ничего, давайте взломаем. Ну, пока на паузу нажму пока взломать. Сюда зомби прилез. Кто разрешил? Иди сюда быстрее, вас убью. Да ну, все. Просто зомби отсюда свалился. Он, наверное, сюда на забор встал, когда свалился, а потом обратно. Но они свалиться отсюда не смогут. Поэтому теперь я могу дальше взламывать спокойно. А ну все. Так, что у нас здесь? Ну, шкурюк 73 и берсерк. Чё? Так, мы можем еще биту улучшить? Нет. Поэтому давайте мы тогда улучшим, может быть... Что мы улучшим? Ну, шкурюк мы тоже оставим, чур. Так, давайте эту полицейскую дубинку мы улучшим берсерком. Или шо это? Только не берсик. Берсик... Берс, это такое имя есть, ну, для собак. Так, теперь у нас новый уровень ловкости. Так, позволяет мгновенно освободиться от захвата кусаки. Кто такой кусак? Используйте метальное оружие или уф фонарик, когда оглядываетесь во время ускорения. Так, вдвое уменьшает урон от падения, падения, от падений, падения с большой высоты по-прежнему а, типа, ну все равно, если падение с очень высокой высоты, то это все равно смертельно. Ну, ну просто урон немножко будет поменьше. В общем, теперь нам надо как-то попасть на крышу или внутрь. Нам, в общем, сейчас надо попасть внутрь этого самого же здания. Будем думать как. Как. А вот... Ой, а чё, а чё так? А, это от нашей дубинки. У нее такое что-то улучшение. Странное, что оно так. Кстати, пластик, пластик. Сколько теперь же нам осталось пластика для... Нет, нам еще одного пластика, и для или как эксполибура будет меньше. Итак, теперь я буду часто отвлекаться, часто нажимать на паузу, так как у меня сейчас просто там, ну, в другой комнате, можно сказать, наподобие гостиной, сейчас просто загружается информация. И, не, ну, это такая, обычная. Как всегда, там, по работам, например, просто загружаю и надо будет иногда нажать, нажимать мне на паузу и бегать смотреть, как она там. Онтазин, блин. Что будет, если ты упадешь ко мне? Что будет? Да ну, кстати, урон мне уже не такой сильный, даже нанесся, когда я отсюда уже упал. Да, помогает, правда. так быстро? И как мне внутрь попасть? А, вот. Господи, сколько я уже их встретила? Их реально много. Продолжаем. Да, я просто пошел посмотреть, как там информация теперь. Сундук, вау. Мы уже будем сейчас заканчивать. Давайте сейчас зайдем внутрь с помощью этого люка внутрь здания и будем уже заканчивать. Ну, Знаете, музыка еще эпическая играет. Ну не прям такая эпическая, но прикольная. Да. Ну, В общем, прикольная музыка тут. Так, полицейская дубина. И мешочек. Все. Да мне наплевать на ваш груз пока что. Полицейская но у нас ну, много вещей. Так, заходим внутрь. И что? Как там у нас внутри, просто осмотримся. В общем, всем спасибо за просмотр Подписывайтесь на канал, ставьте лайки Сэмбо Рома И как раз, вот как раз Подходящее время для того, чтобы уже Закончить Что это за люди там Лежат, не знаю Ну а нам, всем пока Сэмбо Рома Пока